Смотрите, то есть я, например, зарегистрирована в более чем 10 социальных сетях. Я объясню, почему. На сегодняшний день существуют у нас десятки тысяч самых разных социальных сетей и сервисов. от коммуникационных, графических, новостных. Также это различные блоговые, видео и многие другие сервисы. И тем не менее, в этой нише я вам должна сказать, что каждый день появляются все новые и новые проекты. А это, как, соответственно, говорит об огромном спросе, потому что все-таки именно спрос у нас рождает предложение. И активность, которую демонстрируют люди в социальных сетях, она действительно поражает. В наиболее популярных проектах пользователи просматривают до 100 страниц в день представляете это какая глубина это огромное количество и огромный пласт информации причем заметьте что для этого человека как-то дополнительно стипулировать его не нужно и к этому стремятся действительно все интернет-проекты но реализовать смогли это лишь социальные сети